Привет всем. Так. Короче, я купила крем. Я купила крем э, с защитой, с СПФ защитой, который... Так, микрофон, чтобы был тут. Купила крем со SPF защитой, который еще немножко что-то, ну, как, как тоналка. Я не знаю, как это называется. Сегодня намазала и чуть не сдохла просто от того, что он мне попадал в глаза. И везде у меня глаза слезились. Мне плохо прям, я плохо видела. Хотя, эта фирма, которой я пользуюсь постоянно, этот для рож дурацкий. Так, всем добрый вечер. Ну что, я хочу поотвечать на вопросы, на которые из ютуба уведомления пришло. Вот оно как, вы и здесь, и там меня смотрите. Короче, я буду сегодня почесывать глаза, потому что уже сил моих нету. Я уже их и закапала, и промыла, что только не сделала. Поотвечаю на вопросы, говорю, которые вы задали юристу, ну, те, на которые я могу ответить, а которые для меня ну, как бы сложные, я все их переадресую ей, когда она будет с нами в эфире добрый добрый всем вечер вот вопрос нужно ли сразу открывать ип начинающую мастеру ПМ? он мне сразу заставляет улыбаться если вы начинаете работать то вы обязаны открывать ип хотя бы и платить налоги то есть это делается ну для этого понимаете если вы собираетесь работать где-то на дому прятаться то вы конечно можете делать все что угодно и такие вопросы не задавать. Конечно, вы должны открывать ИП и работать официально. Так, комплименты зачитывать не буду, хотя хотелось, хотелось бы. Опять, опять вопрос, так, его убираю. Насчет того, это медуслуга или нет, ответит нам… Ну, конечно, это медуслуга, я уже с ней вкратце, сейчас, секунду, я вывешу этот вопрос. А, знаете как, есть закон, который гласит, что перманентный макияж – это медицинская услуга, да. А, есть также ГОСТ, который гласит, что а, перманентный макияж, татуаж и прочее – это не медицинская услуга. что у меня в тоналке брови до сих пор в этой дурацкой бытовая, но как бы что такое ГОСТ и что такое закон, вы понимаете, это это настолько разные чаши там весов, там просто грамчик, а там гиря и, конечно, тупой закон, тупиковая ветвь какая-то, работаем мы препаратами, которые, ну не препаратами, а пигментами, которые не сертифицированы в России и они считаются косметической, косметикой, то есть это даже не косметологическая, это не инъекции, понимаете? Вот. И как бы бардак у нас и тут, и там. И если у вас будут проблемы с клиентом, то вы проиграете и если вы будете заявлять, что вы медицинская организация и работает с лицензией, и если вы будете кричать, что вы бытовая услуга и все делаете честно. Понимаете? Вам надо не портить отношения с клиентами. Это первое. А второе, если вы хотите рекламироваться по-серьезному в, ну, по в, в Яндекс-Директ, то вам нужна все-таки медицинская лицензия, потому что иначе вас не пропустят. А если вам достаточно рекламы в Инстаграм, то ради Бога она вам не нужна. Ну, короче, вот так, вот такой бардак. Ой, ой, ой, ой, короче, не хочу отвечать на эти вопросы, лучше я на живые вопросы поотвечаю. Там они реально юристу предназначены, и я буду их все зачитывать, и я просто потеряю время. Так, придя на курс ПМ, можно ли у преподавателя спрашивать его свидетельство о праве преподавания? На самом деле такое свидетельство не выдаст ни одна организация. И если есть организации, которые говорят, что они дают право преподавания, то знайте, они вам пиздят. Они считают вас дебилами просто. Я знаю несколько даже своих бывших работников, которые говорят: о, да, мы единственный официально аккредитированный центр, который дает право преподавать и вообще работать в этой области. Это все брехня. Просто плюньте им в рожу. Никто не имеет право дать преподавать. Я могу, знаете, дать право преподавать моими пигментами. Вот я, как бы знаете, обучила кого-то работать моими пигментами, и эти люди, они могут по моей технологии, там, допустим, работать моими пигментами, с моими какими-то учебными пособиями и так далее. И если я их лишаю этого права, то я там, их убираю со своего сайта, там оттуда, отсюда я могу их лишить, там не знаю, я еще я этого не сделал но я как бы гипотетически, Рассуждаю. Я могу их лишить за там нарушение каких-то э, внутренних наших правил, за там жалобы студентов и так далее, да. Но это такое, это знаете, как это ручка э, рука руку жмет, а официально никто не может, э, ну как бы сказать. Но этот вопрос мы, кстати, тоже обсудим, потому что, как говорится, деньги не пахнут, и очень многие говорят, что они каким-то образом могут дать кому-то право преподавать, но это вообще бред бредячий. Так, можно ли пройти обучение у вас как-то по-иному, так как я не в Москве нахожусь и не смогу приехать? Конечно, вы можете а, пройти обучение онлайн, допустим. А, как еще? Как еще? А, вы можете купить мои вебинары, где я очень подробно все все все свои наработки рассказываю. А, их прошло уже большое количество людей. Есть куча отзывов у меня в Инстаграм и вебинарах. Поэтому, конечно, можно. Если личного присутствия не получится, то можете онлайн обучаться, когда будут сеты из пигментов, сеты уже есть, вот такие длинненькие коробочки, у меня такой сейчас нету в руках, чтобы показать вам, есть прям большие коробки, есть такие чисто бровные, чисто губные, поэтому уже есть, они есть у нас, вы можете в NE Pigments обратиться и вам дадут всю информацию. Не знаю как, но ребята как-то впихнули меня в эту рекламу. О какой рекламе речь? Реклама в Яндексе до первой жалобы конкурентов. Не, на самом деле Яндекс вообще-то вашу через модерацию рекламу не пропустит, если вы не дадите лицензию им свою. Я не знаю, что-то изменилось, нет? Но вот мы недавно встречались с маркетологами, по-моему, ничего не изменилось. Я хочу включить красивое лицо. Пусть у меня будет лицо, как у младенчика. А в Ютубе нету этого. Так. Жду прибытия ваших пигов. Да, как только вы начнете работать нашими пигментами, конечно, присылайте фотографии. Я буду а, рада откомментировать. Я многим комментирую, когда там вижу какие-то ошибки или наоборот какие-то классные работы. Я с удовольствием. Насколько хватает времени. Так, скажите, пожалуйста, хочу приехать к вам в Краснодар, научиться технике волосок. Занимаюсь растушевкой всего 6 месяцев. прислал вам на смотрение. Своей работы, может, рановато еще для волоска? Я начала делать волоски с, не знаю, с третьего дня работы. Меня им никто не учил. Я делала их всю жизнь, и как бы, знаете, как только ты отработаешь год, ты можешь приступать к волоскам. Да, это бред бредячий. Вообще больше вам скажу, когда ты постоянно делаешь растушевку, очень сложно руке перестроиться на новый, новое движение. Поэтому, конечно, вы можете. У меня в Краснодаре есть великолепные преподаватели по волоскам. И есть курсы разной длины. Блин, у меня от кота на лице какие-то волосы. У меня все лицо чешется. Ах, чертов кот. Да, поэтому, да, вы можете написать мне в директ лучше, напишите, пожалуйста, я вам вышлю, ну, как бы сказать, информацию об этих курсах. Не то, что можно, а нужно. Пост нужен на преподавании. Вы знаете, я с юристом еще вот, вот эту вот встречу мы соорудим, и будет видео об этом. Поэтому, да, пост, наверное, тоже нужен, но попозже. После Белара и Шайена, какие машинки еще из недорогих на картриджах? Ну, всякие ЕЗД и вот эти вот все машинки, такие, как, как на вид, который как, выглядят как Шаян Тандер. Ну, блин, изучайте рынок, ребята, правда. Я не могу все машинки перепробовать. Я просто каждый раз одно и то же а, отвечаю. Если ли у вас школа во Владикавказе? Нет, самый близкий город, где есть школа это Краснодар. Приезжайте в Краснодар. Так, подскажите, пожалуйста, сколько. Сколько примерно выходит себестоимость услуги, по каким суммам ориентироваться для выставления цен на услуги? Если вы настолько начинающий мастер, то вы должны начинать, не знаю, с тысячи рублей, потому что, ну о чем вы говорите? Вы как бы не о расходниках, вам вообще сейчас в принципе надо руку набить, надо думать не о расходниках, а о том, чтобы лица не портить людям. Поэтому... На сайте нет сетов так но ну я передам если на сайте нет сетов значит что-то это такое вот недоделка в живую мастер-классы у меня пройти пока что не можно, <смех> нельзя. Я все офлайн обучение сейчас прекратила, но я вам еще раз повторяюсь: у меня, допустим, по сложным техникам, по теням, по волоскам в Краснодаре очень сильные мастера. Вы можете приехать и как бы эти мастера мне делают процедуру на моем лице. Понимаете, насколько они хороши. А также есть базовым техникам вы можете обучиться в Казани, в Воронеже, в Ростове, что вам близко, в Москве. Фу, я сказала, в Ростове. Ростов нет, нет. Казань, Москва, Воронеж. Ну и Краснодар, естественно, тоже. Выбирайте, куда вам удобней. А, и реклама в Яндексе до сих пор пользуется спросом. Здрасте, Мордасти. Конечно, пользуется. Везде она пользуется спросом. Как вы можете пользоваться только одной площадкой? Надо всеми пользоваться. Вопрос. Чисто гипотетически в перманентном макияже могут закончиться темы, на которые нужно обучаться. Ну, чисто гипотетически тем-то вообще немного. Получается, у вас брови, веки, губы, ну, такой с натяжкой камуфляж. Ну, ореолы, допустим. Ну, я так хреново отношусь к трихопигментации. Ну и на бровях там волоски, да, растушевка, ну вот разновидности. Ну на веках это стрелки и тени. Ну да, все зоны кончились. Что вы еще будете делать? Когда делают румяна, мне охота руки поотрывать просто людям, которые это делают, это вообще жуткий маразм. Когда делают камуфляж кругов под глазами, это тоже, блин, это лечить надо у врачей, у косметологов, у врачей, которые поймут из-за чего эти круги под глазами, а не закрашивать их белилами. И когда, знаете, пережитки прошлого пытаются, они ничего уже не у а все еще делают какую-то хересь вот эту круги под глазами замазывают белилами просто тоже руки поотрывать так хотелось бы лично со мной встретиться ну ну не знаю что сказать вам вот со мной лично в эфире встречаете задавайте вопросы я вам радостно отвечу на них так, сегодня клиентка прислала фото на третий день после процедуры. Стрелка с растушевкой, отек и белое пятнышко, похожее на ячмень. Что могло случиться такое впервые? Такое всегда бывает впервые. Ну, теоретически это мог быть и ячмень, это могли быть ее грязные руки, которые занесли какую-нибудь инфекцию. Я надеюсь, вы работаете по правилам, все соблюдаете стерильности, правила септики, антисептики и так далее. В любом случае на третий день, на веках уже отека быть не должно. Знаете как, максимум второй-третий день, с утра, небольшой припухлость но ну, но не отек если это отек еще какой-то неравномерный, отправляйте к акулисту вы сами ничего не можете не назначать никуда лечения, никаких диагнозов ставить и уж тем более я так чтобы начать обучать что для этого нужно иметь нужно иметь классные работы, не знаю, какой-то талант для обучения, и все. И обучайте вперед. Если к вам просятся люди, то есть никто не может вам сказать: ты можешь обучать или ты не можешь обучать. Короче, давайте, дерзайте. Как правильно составить соглашение с клиентом, что учесть. Слушайте, вы знаете, можете что сделать. Я же не юрист даже. Вот у нас есть какие-то наши составленные. Там у нас какой-то юрист, уже не работающий у нас сто лет, составил, и мы до сих пор им пользуемся. Вы можете нанять юриста или, знаете, есть онлайн-консультации юристов, вы можете создать прям, вот прям свое. Учесть там все, что вам нужно. Такие вопросы, ну, как бы я сейчас вам тут даже не перечислю, что вам там нужно учесть. Мы вообще заключаем договор. Так как мы работаем с медицинской лицензией, мы заключаем договор с клиентом. И, ну это уже вообще другое. Так, возрастная кожа, веки. Женщина попросилась, ей за 70. В общем, пиз... ой, пигмент поплыл на веках местами такое впервые. Все бывает впервые. Стоит ли браться за коррекцию? Очень обидно за бабу». Но, скорее всего, если он поплыл, то вам не то, что надо браться за коррекцию, а надо сначала отправить ее на удаление вот этих подтеков, потому что ничего красивого вы там уже не сделаете, понимаете? Я не давала лицензию, меня каким-то макаром пропустили в рекламу. Ну да, тогда. Ну, у них тоже бывают сбои. Иногда они каким-то макаром пропускают. У нас тоже так было когда-то. Но опять да. Короче, лазейки есть, вон, Егор вам советует, лазейки есть для того, чтобы Яндекс обойти, там какие-то правила их внутренние. Но опять, это до первой, не то чтобы даже жалобы, а до первой какой-нибудь там с ними, не знаю, модерации и все. У вас это, да, да, да. Про машинки давайте. Харе у меня спрашивать Я себе фаворитов выделила и работаю только. У меня есть Шаен Тандер, Шаен этот Солтера, и у меня Билар есть. В основном я работаю э, Биларом. Привет, Романия, Румыния, наверное, да? Почему некоторые ваши выпускники открыли свою школы, вы заряжаете на успех? Потому что я охуенный преподаватель, я охуенный заряжатель. Я знаю. Это, но я бы этим некоторым ученикам поотрывала руки, потому что они ублюдки. Так, как определить подходящий цвет для клиента? Один и тот же пигмент на холодной коже выглядит сфером, а на теплый, красивый каштановый. Тут дело не в том, что Короче, тут дело не в цвете даже кожа, а в ее толщине. Если перед вами толстая кожа, определить это можно. Смотрите, у меня кожа тонкая, видите, у меня какая маленькая складка. У меня вот тут вены везде. Я сейчас уберу фильтр, чтобы было видно, убрала. То есть, вот у меня прям а -а -а -а, и чаем облилась сразу, Черт, побери. Вот у меня прям вот тонкая кожа и... Опять у меня грязь под ногтями. Вот так меня спалили опять. Короче, тонкая кожа и толстая кожа, она как вот так защипывается на лбу. Если кожа перед вами толстая, то вам нужно брать пигмент теплый однозначно. Если перед вами кожа тонкая, то теплый пигмент даже брать не стоит, потому что если вы положите его прозрачно, он будет выглядеть слишком теплым. Потому что я сегодня убила обидный час на общение с одной девушкой, которая работает очень-очень легко и поверхностно, и считает, что и она работает глубоко, и у нее от этого все пигменты красные. Теплые пигменты выглядят красным цветом. Я говорю, нет, ты работаешь слишком поверхностно, часть пигмента уходит, остается... Ну, еще плюс она плохо взбалтывала, потому что у нее пигменты, знаете, как пятнами ложатся. Теплый, коричневый, потом какой-то там не, не прокра... ну, другой оттенок. Короче, хорошо взбалтывать надо любые пигменты, очень хорошо. И а, на толстой коже брать теплые цвета, на, холод... на тонкой коже брать нейтральные цвета. Понимаете? Почему фу Ростов нет? Не потому что Ростов это фу, а потому что в Ростове нас нету. Ростов не фу. быть что? Это сейчас всех Ростовчан приобижу. Какими модулями? Квадрон, единица, 0,3 А медиум, по-моему, там какой-то средний это... Как попадется? Главное, я, знаете, не люблю никогда вот эти вот острые очень Которые самые острые, самые тонкие, самые длинные Куда написать по поводу вакансии в Краснодаре? Ну, напишите мне в директ, а я вас переправлю на руководителя, на руководителя студии Собираюсь взять критикал, блок критикал, вполне хороший, не ломающийся, отличный. Почему школы не ведут такое правило, указывать в дипломе без права преподавания, то пошла такая тенденция поработать годик и давай учить, хотя сами еще толком ничего не умеют. Да потому что это право не может никто дать, и отнять его никто не может, понимаете? Я напишу без права преподавания. Мы, по-моему, писали когда-то. Ну, как бы, какой смысл? Что этот диплом? Его выбросить можно и другой напечатать, сделать ксерокопию в фотошопе, изменить с правом преподавателя. Да, боже мой, у нас можно в России все, по-моему. Мы живем в стране, где. Что вы говорите? Где король новый царь появится скоро, который до 80 лет будет нами править? О чем? У нас все правила нарушаются. Конституция переписывается. Так. Елена, я на вас залипла. Уже неделю конца. Я вам еще не снюсь. Обычно я снится всем начинаю. Картриджи, квадрон, да. У меня была те, которая суток и температура. Мастерс мне сказал, что это нормально. Ну нет, это не нормально. Может, у вас совпало как-то, знаете, э, да что я этим чаем обливаюсь? Черт бы его побрал. Может, у вас совпало какое-то у потому что я знаю, что бывает поднимается температура после обширных татуировок, больших, когда там на пол ноги, пол спины, потому что большая травматизация кожи, и она, да, поднимается температура там даже до 38,5. У меня вот девочка работала, у нее поднималась прям я наблюдала это. После процедуры на лице я вот ни разу в жизни не встречала, чтобы появилась температура, и на мой взгляд, это прямо архиморазм. Если вам так сказали, а, но ну, это скорее совпадение какое-то. Как работает на очень тонкой возрастной коже, какой штрих скорости игла тройка? Игла-тройка, почему игла-тройка? Если вы привыкли работать тройкой, но ну, продолжайте работать тройкой, но на очень тонкой возрастной нежно работать, сильно губы не натягивайте. То есть вам надо только распрямить как бы вот эти складочки, которые на них. И сильно, если натянете реально тонкую возрастную кожу, она как будто от иглы травмируется сильнее. Вы поймете. Штрихи, я не знаю, ну как объяснить, это показывать надо. Причем, знаете, как очень тонкая возрастная кожа, она тоже вся разная. Бывает прям хрупкая, бывает плотная. То есть вы должны подбирать штрих как бы пробуйте пробуйте в уголке и как только поймете что ложится хорошо этот штрих уже придерживайтесь его до самого конца так скучали <сёжу> так после процедуры появилось пигментное пятно на брови чуть выше это может быть из-за перманента ну я сомневаюсь нет я прям очень сомневаюсь Ну, а можете отправить дерматологу посмотреть что он скажет вам ну прям, какая связь, как это вообще возможно? Ну, можете объяснить? Пигментное пятно – это скопление меланоцитов. Это не, не пигмент, который туда уплыл или от травмы. Там… Ну, короче, нет, не верю что делать если пигмент потек на стрелках какая причина может быть во первых если вы видите это на процедуре вы можете так вот прям вот в сторону стрелки в мокрой ватной палочкой выдавить пигмент назад очистить сосуд если это вы сразу видели но иногда пигмент течет во время заживления то есть к вам приходит клиент там, спустя месяц и вы видите что у него подтек а так тоже бывает и тогда это только лазер да как можно наказать мастера за ужасную работу, за испорченные брови? М -м, какой вопрос? Я думаю, что это какой нибудь Роспотребнадзор, там заявления всякие. Вы можете узнать, может быть, он работает не, нелегально, как-то не платит налоги. Не знаю, честно говоря, как наказать. Я думаю, что про потребителей защищают какие-то организации. Гуглите, и вам Google обязательно поможет ужасную работу испорченной брови это же знаете это очень субъективно то есть вам кажется они испорченными а там кому-то они покажутся прекрасными нет я конечно понимаю что реально могут испортить и таких работ очень много вот но я думаю можно мастера притянуть конечно роспотребнадзор для начала а там дальше google вам поможет Клиентка хочет на губ, До этого делала два года назад. Ей красный пигмент смешивали с белым. Теперь у нее красный остался белый. Да ничего, просто работайте сверху на белый, на белый цвет. Отлично ложится любой цвет и вообще идеально все будет. Так, скажите мне в директ я не поняла полгода сколько времени сколько времени идет заказ в Ростов по пигментам отправляют сразу. А сколько времени идет зависит от того какой способ доставки вы выбрали какой, с какой скоростью вот. Мои брови еще без коррекции. Они еще даже не прошло месяца, как я сделала, я еще жду. Но я думаю, что я буду где-то через полтора месяца. Ну, в смысле, от момента процедуры я выжду полтора месяца, потому что я считаюсь уже возрастной кожей, вообще-то. Как правильно создать тетрадь для базового курса по обучению? Что за вопрос? Не поняла сейчас? Создать, как правильно, тетрадь для базового курса. То есть вы хотите, чтобы я вам помогла создать для вашего базового курса тетрадь? Я свою никак не создам. Потому что как только надо мне сесть и что-то вот, знаете, систематизировать, я просто погибаю от этого. У меня много всяких идей и все такое, но я настолько неусичиваю, просто помираю от этого. Вы хотите, чтобы я вам создала? Сегодня закончилась конференция в Барнауле где были и татуаж кругов под глазами, не совсем поняла, зачем это. Когда мастер, знаете, проигрывает на конкурентном рынке во всех остальных процедурах, он, процедурах, он начинает не знаю, выбеливать жопы кому-нибудь татуажем, темные круги под глазами, там камуфляжем заниматься, каких-то растяжей, короче, всякой херни, которая вообще не экологична, неправильна по отношению к клиенту, к коже. Но он же должен хоть чем-то заниматься. Его победили другие мастера на рынке. И он, я позвольте угадаю, это еще какая-нибудь Савина или что, ее какие-нибудь ученики, а то там была такая мадам, Грицо Коронавирус может как-то повлиять на нашу работу. Скоро, знаете, у нас продукты исчезнут, потому что все сметут, все сидят дома, не работают. Картошки не будет, мы все станем стройными. Я думаю, что теоретически он может повлиять на работу, потому что люди у нас, как эти животные, стадные, все боятся, я боюсь. Ну, в России же нет коронавируса, вы не знали? У нас нет официально, ну там, там сям есть какие-то, но это не эпидемия, у нас все нормально, хоть мы граничим с Китаем, у нас куча китайцев, тусила. В конфликтной ситуации с клиентом лучше решать любую ситуацию в пользу клиента. Конечно. Какой смысл вам конфликтовать с клиентом, если это не потребительский террорист? Знаете как, когда клиент недоволен и вежливо просит э, что-то изменить исправить, и, и вы понимаете, вы же адекватные люди все вот, кто меня смотрит, не знаю, я надеюсь, если вы понимаете, что вы накосячили, то есть что-то вот там кривенько, косенько, пятнистенько, что-то вот не то. То сделайте этого человека довольным. Он на там вашим станет просто. Он будет как это амбассадор бренда. Он будет всем проговорить, какой вы классный, Если вы с ним просто тупо посретесь, то он идет несчастный, хотя пришел к вам стать красивым. Вот. И естественно, будет про вас э, ничего хорошего не говорить в лучшем случае, а то и плохое говорить. Поэтому да, если это не шантажист, шантажисты у нас сразу идут нахер просто. То есть, когда мне ультимативно какие-то э, выставляют условия, я сразу говорю, вот дверь, и вот на, нахуй там просто. Иногда прям вот даже так могу, но не советую так делать. Вот, что у за тень тут падает? Это у меня странное освещение. Короче, шантажистов я ненавижу просто. И мы с ними очень короткий разговор ведем. А знаете, как есть, бывают, бывают такие... А вы знаете, с порога, а я вот э, блогер, а мне давайте-ка, во-первых, подешевле, а во-вторых, идеально, а то я о вас плохое напишу сразу: вот, с порога защищаются, да? Или, а я вот э, в, пришла к вам делать процедуру с э, тем, что буду вай рекомендует все описывать. Э, плохо сделайте, налью говно. Я говорю, пришла нахер отсюда сразу. Особенно если это ко мне. Понимаете, то есть с такими людьми негативными работать просто вы можете не работать и все, и все. А если вы действительно накосячили и вы это понимаете, то что вам стоит, боже, там цена расходника и ваши полтора часа времени, клиент счастлив. Главное их отделять, шантажистов от нормальных недовольных клиентов. Подруги густые почти черные брови но на головке одной из бровей шрам смотрится как пробелы, получается, прерывистая бровь. Да, не можно, а нужно сделать ей несколько волосков. Я уже сдала все материалы в издательства, все наконец-то. Это просто я чуть не сдохла, пока это все делала. Фотографии, бесконечные эти проверки, верстки. И теперь, ну, только от них все жду, не знаю, жду сроки, скажут. Вы видели, как подорожали машинки. Это касается. Ну, что хотели, если у нас рубль упал? Не то чтобы они подорожали, все люди покупают ну, оборудование наше, оно все заграничное. Ну, как бы, вы можете, конечно, искать какие-то наши местные самодельные машинки. Но абсолютно все люди, которые закупаются за рубежом, ну, они сейчас пострадали. По-моему, кстати, по пигментам, по нашим, мы же тоже покупаем их за доллары в Америке. И э, ближайший месяц мы не поднимаем цен, но если доллар продолжит падать, то как бы, а куда деваться? И пигменты подорожают. Поэтому скупайте, скупайте скорее. Чтобы начать работать на ваших пигментах, нужно учиться. Нет, не нужно учиться. Ну Уже все работают давно пигментами, которые ну как бы кроющие яркие как вы получали медлицензию мы нанимали организацию которая занимается получением медлицензии они собирали все документы все договора там приходили проверяли что у нас там надо исправить мы исправляли ну короче стоит в разных городах по-разному где-то там 1150 это дело стоит вот. Но вы должны решить, надо ли оно вам, потому что ну, как бы, на самом деле смотрят спустя, вот так вот, спустя рукава на это дело. Все таскаются с тем, что эта услуга бытовая, и все. На конференции сегодня в Барнауле сказала, что начала работать пигментами нечаянно. А что они, не знали обо мне до этого? Обо мне и о моих пигментах? Ну ничего себе! Так, последние пигменты «Огонь». Спасибо большое. Присылайте зажившие работы, я буду их выставлять. Если они а «Огонь». У меня, наверное, вопрос надоевший, что за конфликт с Потаенко. Она не слишком в себя поверила. У меня нет конфликта с Потаенко, вы мне на нее насрать. У нее со мной конфликт, у нее спросите. Честно, мне насрать и растереть. Так, как стать представителем ваших пигментов? Вы можете написать мне в директ, я вас отправлю к тем людям, которые занимаются пигментами. Потому что я как бы говорящая голова про пигменты, но там просто ну, какие-то правила есть, я их не знаю. Так, как вы относитесь к рублю и коронавируса? Хреново, чё? У меня, по-моему, накрылась медным тазом моя поездка наша, наша поездка в Америку. Потому что конференцию вот эту по маркетингу перенесли, куда мой муж ехал. Он ее так ждал. Ему в прошлом году очень понравилось. Мы были в Сан-Диего на конференции. Вот. А в этом году все. Там Тони Робинса даже отменили. 12 тысяч человек там в сан хосе должна была быть конференция. И нашу тоже отменили, она тоже крупная в Сан-Диего. И сейчас Америка официально закрыла границу и сажает на карантин всех тех, кто приехал из Европы. Про Россию пока речи нету, но у нас сколько там, две недели осталось. Если, если скажут, что посадят нас на карантин, то, конечно, мы не поедем. Чертов коронавирус, блин, какие-то все паникеры вообще. Так, пять лет назад сделали татуаж бровей кривой, одна бровь обведена синим, всем удаление лазера, ноль, так, так, так. Но э, что я могу сказать вам? Удалять надо в любом случае растрешак. Можно попробовать ремуверами удалять, можно попробовать лазер найти. Есть такой лазер пикашур. Он не у всех есть, он очень дорогой, видит много цветов. Я вам советую найти Виталия Микрюкова в YouTube или в Instagram. И у него очень много есть про лазерное удаление и сложных случаев, и всяких разных. Вот. а насколько я знаю, Пикашур это лазер, который видит все цвета. И им удалять можно в сложные случаи. Но он очень дорогой, и там, по-моему, в Москве их штуки четыре всего. У клиентки на губах на третий день вылез герпес, хотя она уверя. Если пигмент не останется, что делать? <смех> Но вы можете поработать в том месте, где пигмент не остался на коррекции. Все, так, так бывает, герпес появляется. Герпес есть у всех, просто как удалять органику правильно она краснеет от лазера ужасно вот я страшно не люблю пигменты которые краснеют вот я сейчас прям я же продолжаю тестировать пигменты я ищу пигменты которые ну, не будут вообще вот этого оранжевого то есть у нас были давно пигменты которые уходили в оранжевый а я избавилась от оранжевого теперь они как бы слегка ну, желтеют желтый такой оттенок он, он гораздо проще для перекрытия все но в идеале, чтобы просто светлел, но, конечно, это долгий, сложный процесс. Как удалить органику правильно? Опять, отправляю вас к Виталию Микрикову. Я сейчас прохожу у него курс, просто совершенно потрясающе разжеванно, как для дебилов, и будет неправильно, если я буду его пересказывать, понимаете? Поэтому я вам советую учиться у тех, кто очень глубоко владеет темой. Как бы Я владею другими темами глубоко, это не лазерное удаление явно. Сделала коррекцию стрелки, в итоге исчезли с первой процедуры. Коррекция, время работы, все, все норм, почему так? Смотрите, какой вариант. Кожа обновляется а, за месяц, да? На возраст, Возрастная обновляется за полтора-два месяца, зависит от возраста самой кожи. Вы, а, возможно, положили пигмент в тот слой кожи, который обновиться должен был в любом случае. Просто вы сделали коррекцию, ну, может, чуть раньше еще не, не, не обновилась, она не очистилась. Вот. И новый пигмент вы положили тоже недостаточно глубоко, и просто у вас ушло все вместе. Кожа обновилась, когда полностью, и все. То есть, ну, не, не угадали с глубиной. Выше был вопрос про рабочий тетрадь для обучения. У вас она есть? А, Рабочие тетради у нас для обучения базового тем более нет, а по волоскам я вот сейчас доделываю. Есть. О, скоро будет. Мне снилось. Много чести снится. Но ничего себе! Вы, чё, вы мало смотрели меня, много чести снится. Я, знаете, в страшных снах многим снюсь. Дети меня знают. Когда смотрю ваши эфиры, муж заходя в комнату с вами здоровается Да, мне надо говорить всем, всем мужьям привет, добрый всем вечер Нет, Ладно Надо винишко пить Да ну как-то это по алкашиному смотрится Я дважды выходила на YouTube, оба раза с бокалом вина И что-то мне самой это не нравится Я же редко пью, а получилось так так, на губах с филлерами можно ли делать? Смотрите, тут есть два варианта. Есть губы с филлерами, особенно, знаете, те, где не гелоуронка, а те, где... Биополимеры. Биополимеры, чтобы вы понимали, они навсегда, их там иссекают как-то сложно, короче, от них не избавиться. И вот этим людям, конечно, вы можете делать татуаж сверху, потому что они от этого биополимера не избавятся, у них эти губы обычно раздуты, потерявшие форму, поплывшие границы, и они страдают от внешнего вида этих штук, которые у них считаются губами. Вот. а если вы, к вам пришел клиент который допустим только что сделал увеличил губы и не прошло еще не знаю там месяца когда надо делать коррекцию а потому что косметологи тоже делают коррекцию они докалывают где-то чтобы симметрия была. Вот. И вы должны отправить, пока как бы не закончится полностью процедура по губам. Да? То есть, когда они полностью устаканятся, примут ту форму, которую хотел ваш клиент и его врач. И после этого вы можете делать процедуру. А есть еще случаи, когда м, клиент к вам приходит и говорит: Я планирую увеличивать губы. Давайте сделаем. То есть, раньше считалось, что надо сначала сделать татуаж, а потом увеличивать губы. Но вот тут я считаю: это мое мнение только, я считаю, что лучше сначала увеличить губы. Ну, до той поры, как бы, когда они будут нравиться вашему клиенту. А потом уже их усилить цветом. Потому что, ну, как бы и по форме доиграть уже, чтобы прям стало идеально. Почему? Потому что если кто-то изменил форму губ, он уже, во-первых, не остановится. Во-вторых, они даже, когда как бы гель рассосался, они все равно с этой измененной формой остаются. Понимаете? Вот. И еще, как бы, плохо. Когда вы делаете процедуру перед увеличением, когда они накачивают губы, увеличивается объем и становятся видны все мелкие пробелы, которые остались, все какие-то недочеты. И плюс как шарик, когда он сдут и он красный, надули, он становится светло-светло-розовый. Вас пигмент как бы, по большей площади распределяется, его становится мало, и вам как бы, придется все равно делать а еще возможно, докрашивать. Вот, как бы, вот такие случаи, смотря какой клиент к вам пришел. Опять я облилась чаем. Я что? Необучаемая, что ли? <смех> Постеснялась, конечно, вы мне снитесь много. <смех> Она такая, да чё? Кого последнего вечером посмотрел, тот и приснился. Как еще? Опять твоя Нечаева? Да, дети меня не очень любят. А я, заб... я забираю их мам, да? да? Какими пигментами пользоваться, чтобы были нюдовые модные тона на губах? Вы должны понимать, что нюдовые – это значит пигменты, в которых много белил много белил. Это значит, что через год-полтора эти пигменты, как бы краси, краски сами уйдут, белила останутся, они не уходят никуда, и к вам придут белые, как будто запудренные губы. И ваш клиент должен понимать это, и вы должны понимать это. Гоняться за нюдовыми оттенками я вот лично не люблю. Вот. Но иногда бывает необходимо, когда вы меняете форму или что-то такое, ну, ну как это какие? А их на вид видно, они разбеленные, они прям а, такие светлые-светлые, пастельные. Все знакомы с Нечаевым, да? Ну, знаете, я же Типа публичная личность. Вот ну, 500 человек в эфире смотрят, а я тут вином напиваюсь. Все равно мне кажется, это не очень хорошо. Ладно. заработано на дому, что может быть. Я думаю, что вы никогда не найдете, ну, как бы у вас будет категория людей, которые готовы прийти к вам на дом. Но вы никогда не выйдете из этого болото дешевых клиентов это первое что вам может быть но ну, теоретически знаете как раз таки тем кто работает на дому ничего особо быть не может потому что доказательств никаких что у вас кто-то что-то делал знаете документов вы не даете как ип нигде не зарегистрированы налогов не платите вас как бы не существует но мне кажется что ну это же срань господня вообще работать на дому а если вы боитесь, что, что вам может быть, ну, не знаю, ничего. Заказывала русы теплый каштан, хочу еще что взять. русый теплый каштан. Да блин, там всего-то пигментов малочка же, 7 штук. Все берите. Кстати, у нас появились, вот пришла партия, и у нас теперь будут пигменты по 5 мл. Это идеально для тех, кто хочет попробовать, просто попробовать, убедиться, что все чики-пуки, и потом уже набирать. Поэтому я думаю, что буквально на днях на сайте появятся ну, вот эти пигменты маленькие, и вы можете нагребать их все. В Америке сразу судятся без разбора. Слушайте, вот эти сказки про Америку я слышала и слышу постоянно, и в кино я вижу, конечно. Но насчет того, что судятся, когда я вижу, какие там делают трешаки мастера, и никто с ними не судится, я что-то не понимаю. И они продолжают существовать, преподавать там и все прочее. Поэтому в Америке и в Европе все мастера, которые работают легально, естественно, они все работают со страховкой. На самом деле, вот у меня, допустим, сестра живет в Новой Зеландии, она, конечно, тоже делает перманент уже много лет, я ее назад научила, вот, и она работает со страховкой, и она говорит, вот ко мне приходит клиентка и говорит. «Ой, Дженни, я что-то… I'm, I'm not happy, потому что вот у меня хвостики немножко вот ниже, чем я бы хотела. Но ты знай, я на тебя пожаловалась, и в твою страховую компанию придет, там они будут разруливать». Женя говорит «Да?» Она первый раз такая «Да, так это, вот здесь это так делается?» У нас приходят морду бить, в скандале эти кидаться тапочками, а там она говорит «I'm not happy, я вот пожаловалась. И давай вот стрелочки делать, а на брови она пожаловалась, а стрелочки пришла делать». Поэтому это называется цивилизованные методы общения между специалистом и клиентом понимаете а страховая там уже улаживает эту жалобу а у нас такого нету у нас страховые работают только ты им деньги принеси они тебя потом нахер пошлют и все поэтому вот это вот громко сказано просудятся, я думаю что ну вот да вот так вот там есть а еще судятся прям вот «Сегодня услышала, что из-за татуажа века опускается кожа век. Так мастера в Беларуси объясняют и рекомендуют блефаропластику клиентам». Блять, что я могу сказать? Что за дебилы такое говорят вообще? -хо -хо -хо. А, тут и не надо винишко пить, чтобы весело было. Но технически можете объяснить мне, или хоть один из этих псевдомастеров, как это может века опуститься после процедуры татуажа? Может быть, вы недопоняли, или там что-то, знаете, бывает поломанный телефон. Может быть, ну короче, я считаю, такого не может быть просто. Ну как это? О чем вы говорите? То есть, блефароп... знаете, когда приходит клиент к тебе с жеванным веком, висящим, и просит стрелку, а ему говорят: Нет, я вам не сделаю, потому что это как бы усугубит ваш птос, вот этот гравитационный, который с веком случился, и отправляют делать блефаропластику, а потом, типа, вот уже можно, когда века откроется и не будет нависать вот этой складкой. А если там пришел баран, и вот неправильно понял слова, то можно интерпретировать и вот так примерно. Сюда мужик пришел. А что, уже 9? А я в 9 начала. 10. Я в 9 начала. Так, а, у меня достаточно тяжелая рука, но работаю на Шайен спирит. Может ли быть плохой остаток из-за машинки? Да, не может быть плохого остатка из-за машинки никогда. Плохой остаток всегда зависит от вас. Вы либо неправильный уход посоветовали, либо вы а, сказали, ой, либо вы не в, не в правильный слой кожи положили пигмент. Что ты хочешь? С тобой посидеть. Привет. Ты сейчас будешь говорить, что опять у тебя голова маленькая, у меня большая. <сíck> <сíck> Когда я на переднем плане. Сижу, изучая ваш YouTube с пингами и все равно не понимаю током, какие взять. Я не поняла это сообщение. У меня было так. Отек на губах сохранялся 4 дня, на веках 5 дней. Дело в один день, на следующей неделе было на днем... Дело... Ну, возможно, это особенность, да. Это мо... Знаете, как температура может подняться, подняться, даже если вы перепсиховали. То есть, возможно, вы были в каком-то колоссальном стрессе. Короче, я заканчиваю. Все, у меня прошел час. Все, всем спасибо. Всем пока. Муж пришел, я его сто лет не видела. Где тут кнопка? Вот это, да? Заверши.